Я вижу, ты уже пришел, брата-брат. Брат. Тоже как я ждешь новый сезон и сброс рейтинга. Да. Осталось чуть-чуть. Нужно это время провести с пользой и организовать кое-какой интерактив. Здорово, мужские мужчины! Супер экспериментальный эпизод, жизнь которого зависит только от вас. Прикол в том, что я даю клич в своем телеграме, если что, ссылка в описании и закрепленном комментарии, о том, чтобы присылать свои на гип-про прогип сборки. После чего я отбираю рандомно несколько штук и делаю по ним небольшой разбор. Сбор. А то получается сборки я вам делаю, но для расширения кругозора нужно и свой, так сказать, экспириенс пополнять. Глядишь, что-то новое на заметку да и возьму. Но самое главное, если ты хочешь, чтобы данная рубрика жила и процветала, давай для следующего выпуска шибанем 2000 киберкулаки чей. Тем самым я буду знать, что данный формат тебе пришелся по душе. И если ты еще по каким-то причинам не подписан, то обязательно ты. Сделай. Так вот, сегодня на обзоре у нас будет 5 сборок, которые прислали мужчины в тележке. Проверять их КПД я, естественно, буду в рейтинговой игре на легендарном ранге. Это очень важное уточнение, ибо по сути можно играть с любой сборкой в сетевой игре. А вот рейтинг все-таки вещь такая. Первая сборка у нас на дробовик R9.0, которую прислал братишка с подарками вместо Ника. Забегая немного вперед, хочу сказать, что данный дробовик можно юзать даже без сборки. На ближней дистанции это очень хороший ган. чё по комплектации у данного господина. С задней рукояткой согласен, так как она дает кучность стрельбы в режиме прицеливания и дробинки лучше залетают в противника на дистанции. Насчет дистанции братишка уместно поставил расширенный легкий ствол, но вот в пару я к нему бы еще взял дульный модульчок, который тоже метраж накидывает, тем более если стоит рукояточка на кучность. Окей, что тут еще? Лазер на кучность и АДС, это хорошо два модуля, с которыми в принципе я согласен. Такой вот сборки будет достаточно, чтобы на ближних дистанциях сбривать людей. Но я бы еще накинул дистанции, чтобы повысить эффективность на средних расстояниях. Мужик, красавчик, спасибо тебе за сборку. Со следующей сборкой на Холгер к нам в редакцию врывается дядя с никнеймом Бот. Холгер кстати сейчас живее всех живых. Приятный пулик, что еще сказать. Комплектация от Бот вот такая. И по факту это самая дефолтная сборка на данный ГАН, кроме одного модуля, а именно перка CMO. Что хочется сказать насчет данного модуля на пулеметах. Я думаю многие знают, что лучше всего текстуры пробивают снайперские винтовки и пулеметы. Не все конечно, но подавляющее большинство. Вешать перк ЦМО на уже хорошую прошивательную машину немного странно, хотя имеет место быть. В этой сборке я столкнулся с самым главным траблом, на который можно было бы обратить внимание. Это мушка. Да, определенно это дело вкуса, но в этой сборки у нас есть модуль на ренжу и кучность, которые подготовлены для перестрелок на средних дистанциях. И лично мне было не очень комфортно играть со стандартной мушкой. Все-таки лучше коллиматор взять за место СМО. Глазкам точно приятно будет выцеливать друга. Спасибо за сборку, отец. Следующую комплектацию на РУС нам прислал Леха. Сейчас пистолет-пулеметы проживают не самые бодрящие времена. Оказалось а, бы, недавно мы с тобой играли в калов-пистолет стали пулемет мобайл. Окей, давай глянем, что там к нам прилетел. Леха, Леха, накрутил, конечно, ты тут модулей. Сразу с чем я не согласен, так это с отсутствием модулей на сохранение дистанции. Вполне можно было поставить монолитный глушитель вместо интегрального. Если что, интегральный глушитель буст кринже не дает. Еще тут стоит ударный приклад мип. На контроль, как я понимаю. Тоже решение странное, так как файты, по идее, будут на ближней дистанции. Раз нет модулей, на но это по идее об этом, по крайней мере, говорит лазер на буст спринтаута и стрельбы от бедра. С данным модулем я еще кое-как соглашусь, а вот с задней рукояткой на кучной стрельбы нет. Опять же, у нас нет модулей в сборке на буст дистанции. Для чего тогда нам кучность, если мы в ближних файтах, по идее, будем участвовать? С боезапасом еще более-менее согласен. Довольно-таки проблемная сборка. В рейтинге мне не хватило скорости прицеливания и, конечно же, дистанции. Возможно, легкий Комфортно с ней играть, ибо контроль, конечно, у данной комплектации хороший, но этого недостаточно, когда ты воюешь против тайпов и М13. В общем, Леха, если ты вытаскиваешь мертвые катки в рейтинге с такой вот начинкой, то ты красавчик. Мне твой замысел модулей чутка не подошел, но все равно спасибо тебе за данную вариацию. Мы подобрались к самым интересным и необычным сборкам. Сейчас мы рассмотрим сборку от Дениса на ГКС, GKS, называть как хотите, с которой он входит в топ 100 лучших в мире. Если кто не шарит, то Денчик набил очки мастерства на этой пушке. Мы с тобой знаем, что ГКС, GKS, я даже не знаю, как ее называть, давайте буду называть GKS окей. Не самый часто появляющийся ган в рейтинге, к тому же альтернативы и получше есть. Главная особенность этой пушки, это то, что у нее не очень высокая высокий темп стрельбы но зато очень хорошая точность такая мини icr только в классе пистолет пулеметов денис предлагает вот такую вот сборку она очень необычная и от этого еще интереснее становится за ней понаблюдать мы опять видим интегральный глушитель но в этом случае он прибавляет дистанцию к тому же кучность стрельбы бустит лазер у нас дефолтный также хороший выбор боезапаса. можно сказать он практически ничего не режет а патрончиков прибавляет дальше у нас у нас неплохой выбор задней рукоятки на кучной стрельбы. Я бы еще попробовал с рельефной покатать, чтобы выявить более-менее фаворита. И конечно же перк отключения. Напомню, что этот перк замедляет противников, если вы попадаете им по ногам. Немногие ставят данный перк, так как о его эффективности ходят те еще слухи, но лично я когда обкатывал джекайс в таком сборе, даже немного удивился. Довольно неплохо все получается. Есть конечно особенности, например нужно аккуратно пушить. Ибо Скорострельность не огонь, но зато точность на высоте. Спасибо большое Денчик, что отправил свою сборку. И финальная на сегодня сборочка от Даниила на СВД, с которой он вошел в топ 50 мира. И если честно, я вообще не понимаю, как он это сделал. Потому что очень специфичная и неоднозначная сборка у него получилась, вот собственно она. Я сначала подумал, что это для королевской битвы сетап, но это, мягко говоря, не так. С такой комплектацией играть можно как показывает практика и топ-49 в мире. Но вот вопрос. В рейтинге карты не такие длинные и сохранять урон на дистанции по сути бесполезно. Я могу еще хоть как-то понять тяжелый ствол RTC. Он стабильности и контроля накидывает. Но вот миксовать его с монолитом в сетевой... Ой, как странно. Также установлен приклад на скорость, увеличенный магазин и перк ЦМО. Тоже довольно ситуативный модуль, к тому же на снайпе. Лично мне мне не понравилась скорость и ADS на СВД в такой сборке. Наверное, потому что я в глухой кемпинг не играю, а вот отдача и контроль все-таки топ. Кто смотрел мой киноматериал про СВД, знает, что это отличная ДМРка, на которую можно смело трехкратный прицел вешать. Под мой геймплей сборка Данилыча мне, к сожалению, не подошла, но если дядя в топ с ней ворвался, значит, он что-то знает. И, конечно же, самое интересное. Мы с тобой чекнули 5 сборок, которые прислали ребят. Напомню, это R90, Holger, Rus, GKS, GKS как его назвать-то? И СВД. Прямо сейчас в комментариях напиши, какая сборка понравилась тебе больше всего. Я высказал свое субъективное мнение по поводу каждого гана, и мне будет интересно узнать твое мнение. Совпадает оно или нет? Если ты хочешь также попасть в данную рубрику с разбором, то я напоминаю. Пробиваем 2000 кулаки -чей, затем залетаем в мой телеграм-канал и и как только наберутся эти самые кулакичи, я сразу же заряжу пост, в котором ты сможешь прислать свою сборочку мне на разбор. Ну и, конечно же, напиши, как тебе данный формат, стоит его продолжать или нет. Если честно, мне понравился, но решение за тобой. Это был Огнянский, все только начинается.